<клыш> Всем здравствуйте, с вами Иван5399, кто хочет побыстрее игру GTA 6, графика уже создана, создано, пожалуйста, пишите ему жалобы на страницу, я ему сейчас напишу страницу. Оскорбил всех их всех Сейчас руки группы... все им так пишем это. Пожалуйста, если вы хотите быстрее игру и побыстрее получить монеты в этой игре. Без монет там не выжить. Всем до скорой встречи!